Приветствую, уважаемые друзья, партнеры, подписчики, гости моего канала. На связи Ростислав Франскевич. И если вы смотрите это видео, то считайте, что вам очень повезло. Я познакомлю вас с впечатляющим инструментом для пассивного заработка. Для тех, кто не хочет приглашать, но при этом хочет солидно зарабатывать. Это возможность даже из 100 долларов в течение одного года сделать около тысяч долларов даже без приглашений. Стартап компании Trader Income успешно прошел в конце апреля 2022 года. В конце июня компания получила регистрацию в Рф как ООО Trader Income с уставным капиталом 30 миллионов рублей. Какие преимущества компании Trader Income? Ежедневный доход, кроме выходных дней, до трех процентов, от нуля до трех процентов, как заработают трейдеры. Сложный процент начисления прибыли. Реинвест делать не надо. Накопления автоматически ежедневно суммируются с общей суммой имеющихся на счете средств. Депозит не замораживается. Вывод любой суммы от 10 долларов в любое время. Имеется пассивный доход для инвесторов и активный доход. Это реферальный доход от дохода с первых трех линий. Для лидеров открывают глубину и дополнительно денежные бонусы. Простая и одновременно безопасная форма регистрации с помощью специального телеграм-бота, который позволяет в один клик приглашать партнеров. Бесплатное обучение трейдингу. Trader Income используют платежные системы Bitcoin, Stable, Coin, USDT, Tether, TRC20, равные 1 доллару, Ethereum и ERC20. После пополнения деньги поступают на баланс. Вся криптовалюта конвертируется в доллары. Минимальный ввод средств от 30 долларов. Компания переводит средства с балансов на биржу в активный депозит с 18 до 22 московского времени, каждый день после того, как фиксирует средний процент. Бот отправит вам уведомление, и вы увидите, как баланс перешел в активный депозит. Доход начисляется на активный депозит каждый день с 18 до 22 мцк. Вывод средств можно заказать в любое время. Время вывода в среднем занимает 4 часа, максимальное время вывода 24 часа. Трейдеры используют стоп-лоссы, соблюдая money management и риск management. Все сделки публикуются на официальном канале Trader Income. В рабочем чате компании общаются инвесторы с трейдерами компании. Лидеры проводят презентации и обучающие эфиры по трейдингу, а также различные розыгрыши и викторины. Наши лидеры и партнеры также публикуют свои видеоуроки и видеоинструкции. Маркетинг у компании простой и прозрачный. Компания от дохода забирает себе 15%, инвесторам отдает 75% и 10% идет на реферальную программу в три уровня. Первый уровень 50%, второй 30% и третий 20%. От этого дохода 10%. Заработали, поделили. Разработчики находятся в рабочем чате и всегда на связи. Есть возможность заключения юридического договора с компанией, если в работе от 15 тысяч долларов. А сейчас мы рассмотрим, как зарегистрироваться в компании и пополнить депозит. Итак, мы переходим по ссылке пригласителя. И нас будет перебрасывать на Telegram-бот. Нажимаем открыть приложение. Я нажимать не буду. Сразу открою. И будет у вас такая зелененькая страничка. И внизу старт. Вы нажмете на старт. Я уже просто зарегистрировался. Вам выйдет Welcome. Hello. Ваш логин. И выбираете язык. Выбираете русский язык. И, собственно, регистрация завершена. Ваш аккаунт успешно сформирован. И здесь «О нас». Мы обеспечиваем доход торговли и на фьючерсах, и на споте по сигналам. На канале компании мы ежедневно публикуем торговые сигналы и отчеты по ним. Присоединяйтесь. Также вы можете пройти профессиональное бесплатное обучение от нашей компании. Бот предложит нажать «Далее». Вы кликаете «Далее». И выдается поддержка. Максимальное время ожидания ответа 24 часа. Наш канал «О нас» видео на ютубе чтобы попасть в чат пишите в поддержку но ну, я это вам все помогу. Трейдер инкам канал, рабочие сигналы, консультации трейдера, обучение. Далее нам необходимо пополнить баланс. Мы кликаем «Пополнить баланс». Вот как здесь такое меню. Я уже кликнул «Баланс». Доброго времени суток. Перед инвестициями подтверждаете, что ознакомились с уроком по безопасности. Здесь очень качественный, полезный урок на YouTube по безопасности. Обязательно его посмотрите. Это мы говорили с вами. Подробнее вы можете узнать, кликнув по кнопке «Информация». Мы кликаем «Пополнить баланс» и выбираем платежную систему. Я выбирал первый раз, когда пополнял «USDT TRC20». Когда мы кликаем, нам выходит окошко «Пожалуйста, напишите сумму депозита в долларах, которую хотели бы внести без знака доллар» и нажмите «Enter». Ну, это «Ввести». Минимальный вклад 30 долларов. Я писал 40 и выходит QR-код, если вы работаете с компьютером, можно телефонами его сфотографировать и будет скопирован адрес кошелька Tron.trc20, на который вы должны перевести средства. Но мы можем сделать по-другому. Вот он, этот кошелек, и на него я переводил средства. После перевода средства не поступят на баланс, после того, как транзакция получит подтверждение в сети криптовалюты. Время подтверждения зависит от загруженности сети. Если транзакция подтверждена, но не отображается у вас на балансе, свяжитесь с поддержкой. У меня все было прекрасно, без проблем. Я перевел средства с кошелька TrustyWallet. Это лучший кошелек, о нем немножко ниже. И вот после того, как я перевел средства 40 USDT с кошелька TrustyWallet на этот адрес, у меня высветилось, ваш баланс пополнен на 40 USDT TRC20, номер операции прилагается. И далее буквально через 8 минут депозит на 40 долларов активирован. Сейчас в прямом эфире я еще сделаю пополнение, на этот раз биткоином. Для этого я сейчас кликаю «Пополнить баланс», выбираю платежную систему биткоин. Пожалуйста, напишите сумму депозита в USD, которую хотели бы внести без знака доллар, и нажмите Enter. Минимальный вклад 30 долларов. Я напишу 640 долларов биткоином, нажимаю Enter, вот клавиша. У нас появился QR-код и отправьте 0033298BTS на адрес. После перевода средств они поступят на баланс после того, как транзакция получит подтверждение сети криптовалют. Это мы все уже с вами читали. И вот здесь есть номер кошелька, на который я должен перевести средства. Я буду переводить биткоин с кошелька валет, о чем вам сейчас и покажу, как я это делаю. Итак, мы находимся в моем кошельке TrustyValet. Это мобильный мультивалютный криптокошелек с открытым исходным кодом и встроенным обменником. На мой взгляд, это идеальное решение для безопасного хранения и оперативного управления вашими криптоактивами. О нем мало кто знает, я его настоятельно вам рекомендую. Мы выбираем биткоин и нам необходима функция «Отправить». Нам нужно перевести, посмотрим будете Телеграм, отправьте ноль ноль тридцать три двести девяносто восемь БТС ноль ноль еще раз проверяем правильно и копируем адрес. переходим в кошелек вставляем адрес получателя проверяем его c а вначале а c 1 F -O -M 53 все правильно дальше. Сумма отправки 0033298, адрес получателя еще раз 1FOM53SCAUFA, комиссия сети 076 доллара, отправить. Перегружаем кошелек и отправка пошла. Обрабатывается. И когда здесь будет оранжевым успешно, средства зачислятся на мой баланс, что я вам и покажу. Итак. Прошло ровно 19 минут и ко мне в боте пришло сообщение, ваш баланс пополнен на 0033298 биткоин, дается номер транзакции. Сейчас, когда компания переведет средства с балансов на биржу в активный депозит, это до 22 часов. Сейчас, как мы видим, 19.55 московского времени, 22 октября 2002 года, мне придет сообщение, что мой баланс перешел на активный депозит. Прошло ровно 90 минут, как баланс был пополнен в 19.52 и в 21.22 депозит на 640.01 USD активирован. Вот так легко и просто я пополнил депозит в компании Trader Incom с моего биткоин кошелька на 640 долларов. Обязательно напишите мне, когда активируете депозит и я добавлю вас в наш рабочий чат. Мой дорогой друг, присоединяйтесь к компании Trader Income, пополняйте комфортный для вас депозит, проходите качественное обучение от компании по трейдингу и торгуйте сами по сигналам или получайте ежедневный пассивный доход до 3% от суммы депозита по сложному проценту стабильно, надежно и безопасно, даже без приглашений. Знакомьте близких, друзей, знакомых с этой замечательной возможностью и зарабатывайте еще больше. Все контактные данные, ссылка для регистрации, подробные инструкции, ссылка на телеграм-канал с актуальной информацией будут в описании под видео. Не теряйте время, по вопросам добавляйтесь ко мне в Telegram, Skype, вайбер, ватсап, покажу, научу, объясню, помогу. Моим партнерам я помогаю все сделать под ключ. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой видеоканал, пишите комментарии. С вами был Ростислав Франскевич. Всем добра и до встречи в мессенджерах.